Всем привет! Решил сделать еще один обзор по проекту ZeroQT. Сегодня вывел 90 доджей. Вот история. И этот додж Scan. скан. Моя транзакция. Выводил на биржу и убит. Транзакция прошла за две минуты очень быстро скажу даже что прилетели деньги отсюда при выводе можно будет подключить 2фа подтвердить кодом подключение вот тут когда нажмете появится окно там ваш qr код для 2фа и текстовая часть сделайте скриншот для резервного восстановления когда сделаете скриншот, сохраните, отсканируйте код своим телефоном, подключите 2FA. И на этом все. Накапливайте сумму, заходите в этот раздел, выбирайте Doge, так как комиссия меньше. У меня было 100 тысяч с плюсом токенов. Здесь я ничего не менял. Уже произошел расчет вот 90 Doge. Ввел адрес кошелька от биржи подтвердил кодом 2фа нажал кнопку через пару минут 90 доджи уже лежали на балансе биржи и убит все ссылки кстати в описании под видео а так каждый час заходим жмем кнопку проходим капчу жмем харвест и получаем 300 монет на баланс с которого уже можно будет выводить плюс еще ежедневно нам будет капать по одному проценту на остаток обычно появляется эта вкладка автоматически но я вам покажу где она вот один процент от остатка я вот сегодня получу вот эту сумму 115 монет дополнительно История моя. Я несколько раз сливал по 30, по 50 тысяч в дайсе. Там есть ограничения, из-за этого были сливы. Вот, посмотрите. 16-го у меня было 27 тысяч монет. Получено здесь. 17-го уже 13 тысяч на остатки. То есть я слил в дайсе. Потом немножко накопил. Вот 26 тысяч монет. И на следующий день или через день у меня опять слив в DICE. Ну, дальше я уже с DICE закончил. Единственное, что плохо в DICE, тут есть ограничение по максимальной ставке. То есть, играя на удвоение, например, с 12 токенов, я проигрываю, увеличиваю проигрываю снова опять проигрыш не могу увеличить и делаю ставку повторно по этой же ставке у меня выигрыш а было бы 200 монет я бы отбил свой минус и вышел в плюс то есть это плохо когда вдайся ограничения вы уже сами решайте играть в него или нет по остальным играм мне они не понравились. Это, по-моему, казино. Ну, вот эти вот. Тут на сайте находится колесо фортуны. Даже пробовать не буду. Проходить верификацию здесь не надо. Я, как зарегистрировал аккаунт, набрал 100 тысяч. Подключил 2 фа В этом разделе указал адрес. Подтвердил 2 фа, нажал кнопку. Все. Даже на почту пришла информация, что вывод завершен. Некоторые люди начали инвестировать сюда. То есть, вкладывают 100 долларов и получают на выводе на выходе 200. То здесь увеличение в два раза. 100% процентов депозиту. И, конечно же, сумма уже будет больше. Вы будете получать не 300 монет каждый час, а, например, 8000 токенов за 8 часов. Не нужно сюда будет заходить. Контролировать, чтобы не упускать, не упускать время. Опять же на ваше усмотрение, если хотите инвестировать, вкладывайте. Ссылка будет на регистрацию в описании под видео. Регистрируйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.